Итак, привет, дорогие мои. Ну что, у нас сегодня сталкач. Продолжаем. Мы как тут... говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Да, короче, на борту мы болотного ледокола. У нас тут квест с этим бородой. Бород... Бородой, значит, величают. А, так, привет, бородая, тут к тебе с приветом от Сербера. Ну-ка, ну-ка, это чертов разбойник все еще жив. Ха-ха, рад нас слышать. Передай ему, э, как ни... Как ни... Так... Погоди. Этот... Это ты... То есть стороны выжигателя примчался, ну и как оно с проводником пришел, аль повезло мышкой мимо выжигателя пробежать, да, мышкой пробежал. Но я думал, новости по зоне разносятся только так. А нет его больше, электричество у этих монохромных друзей закончилось, такие дела. Вот это новости, дай-ка я тебе присну холодненького за счет заведения. Так, каждый день такие хорошие новости приходят на нашу посудину. Короче, выжигатель этот газ, и столько хороших ребят забрал, и речь не только о тех, кто пытался пробраться, но и о тех, кто находится рядом в момент включения, не дай бог кому-нибудь такое пережить, ладно. Что-то я заболтался, по лицу вижу, что проделал такой путь точно не ради того, чтобы сказать привет, не так ли? Благодарю, что же, что же доделал, то ты совершенно прав, я пытаюсь догнать сталкера по прозрачу филок. Который будет положиться, найдет на ЧС. Ты не в курсе, где они сейчас? Может быть, мне очень нужна его помощь. Это, считай, вопрос жизни и смерти. Так, кликай. А я стрел... А, стрелок-то. Ну, он проходил тут недавно, пару дней назад где-то так. Поболтали мы немного здешней обстановки и на проблемах насущных. Да, только теперь, когда выжигатель вновь деактивирован, ситуация то вернется. старое русло. Ух, как быстро. Ага. Короче, говорил ли он тебе что то в дальнейших планах, куда идет, где-то может быть собирается остановиться? <coughs> Нет ничего только конкретного не сказал, только разговаривать о чем-то личном, та еще задача. Он просто собрал все необходимое и ушел. Только тут, но только тут все куда интереснее, видишь ли, вчера вот один из его ребят вернулся молчаливый такой, кажется, бродяга его зовут, практически ничего не сказал. Да мне и дела особого не было, тебе дергать просто так. Сам понимаешь, у нас тут не южный кордон. Раз уж э, ты говоришь, что отключил выжигатель мозгов, то тебе стоит самому с ним поговорить. Спасибо, Борода, удружил. Не подпишешь и где его найти. Так вот же он рядом с тобой. Серьезно, такой из себя сталкер. Камуфлирован на изоле, защитной маски. У него еще пулемет должен быть. Погоди, погоди ты, дам совет тебе хорошего. Лучше ты ему на нерву не действуй, знаешь, как говорят. Тихо, маму тебя черти воится. Вот этот тот случай. Выглядит он так, будто чердак э, бол, болотные твари снесли, снести готов одним ударом левой. Ага, ему все извини, спасибо. Так, ну короче, поговорим с тем сталкером. Тут недалеко тусует от нас. Слушай, я тут торговлю весь, блять, сломан. Что за херня, подожди. Настройте, подожди, я сначала звук потише сделаю. А че торговец сломанные? Че, я не могу у тебя ничего не купить, ничего не продать. У нас просто серии те же самые проблемы были. Какие-то торговцы не просто тупо не работают. Вот ты. Э, давай. Не виснет. Давай прикупить. О, вот этот торговец он работает. Там котик, который внутрь забежал, понять не могу. Иди, иди, иди. Нет, там котик где-то снаружи бушует. Я думаю, они как-нибудь там отстреляются от него. Если он снаружи. Кажется, эти звуки такие себе. Костюмчиков интересных у тебя нету никаких. Патроны на мою винтовочку у тебя вот есть, я смотрю. Слушай, давай с этим котом разберемся уже, блин. но то он там сейчас всю базу перебьет. Реально там какой-то, походу, страшный мутант, да? Котик. Где он там, котик? Сейчас, мужики, подмога уже рядом. Слушай, а кот там внутри баржи, походу? Или он наверх как-то запрыгнул? Есть предположение, что по вот внутри. Походу. Хотя что, эти сталтеры не согрелись тут никак на него. Ну, если я себя вроде как ответственность снял, а тут все вокруг, бежал. Да механик. Ну, что... Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, котик бойди уже больше не идет ну, вот я ну, тебя тут медицины ты немного ты? возьму отдолжу так это сталки где-то тот должен кусить у него там как он говорил вроде пулемет и в зеленый рассвет стоит Одни как вот это как походу как то ли нас отзад, то эй бойдиака мне он нужно на... с тобой поговорить Солдаты, блин, тоже. Э -э, а мне нет уходи stalker Ага, сейчас пишу падаю я специально на пузе через радиоактивные говны радара по чтобы сказать привет пока серьезно нужно поговорить через радар значит пришел и как ты миновал выжигатель получил ученых все да пошел отключать выжигатель что тут говорить так хорошо я понял допустим и тут еще сукин сын что конкретно от ну, меня -то тебе нужно не Мне сказали, что ты из группы сталкера э, стрелка а еще мне также было поручено найти его нам очень нужна его помощь и какая дорога привела тебя сюда сталкер деньги информация заказ <coughs> я послал сидорович ему интересно знать о, о находках стрелка в центре зоны господи ну и прямо же ты ладно я вернулся сюда чтобы достать Кое-что э, для отряда. Я уже был готовился двигать обратно, как друг ты. Да еще и говори, что выжигалку убил, Это значит, что нам теперь все надо слышали, делать в темпе. В Здесь, а, на юге-западе, есть мы заброшенный мы военный комплекс. Мне сказать, известно, что мне там до сих пор хранится секретное оружие. Исчез. Э, принесли мне это оружие, когда поговорим по-серьезному. А, согласен? она. Постараюсь не найти, как смогу. Чуваки, не буду. Как оно хоть выглядит, есть какие-нибудь на этот счет. Мужик, оружие, оно то и секретное, что о нем мало кто знает. По-моему, выжигателем тебя все-таки зацепило, если оно так там есть. Но ты точно его найдешь, по крайней мере, патроны к нему твои, э, твои не подойдут. Да, давай так, а, а то время теряем. Окей. Короче, просит у нас пушку найти. конечно, может Такие задания давать. Просто шоп от нас отвяз, Ну, чтобы мы свалили после от него и не следили за ним. <coughs> Где там это оружие секретное? А, ну понятно. Вот там вот, короче. Этот Завод этот секретный. Куда телефон положил, потому что мне сейчас за временем следить надо. Кто-нибудь видел мой телефон? Ай, ней. Ладно, ладно. Буду с помощью мой грунт Давай попить, покушать. Уж никакие бандосики не обитают на этой барже. Шевченко. Так, да, я правильно иду. Ну, почти полпути прошли уже Мы будем на месте Нормальные поля тут минуем. Чек знает, может это вылежу как-то. Типа побегушки все длинные. Будем посмотреть. Опа, опа, опа, опа. Эх, хрен его знает. Я бы, конечно, такой бы что оббежал бы. Походу он, да, он с собачками развлекается. Mm -hmm. Ну тебя, дядя, в баню. Так, ну что, почти прибежали. Здесь все добегают. Братан! Зря ты тут это. Ты же куксишь, что тут сюда гигант обитают. Так, а здесь еще может быть какой-нибудь полтергейс сидит. Определенно сидит. Блять. И нихрена не видно. Так. Нет. Ночное видение не поможет. Я слышал, она не вроде как успокаиваться, если переставать двигаться. А, видите, видите, вот он, летает, гад. Так, ладно, мне на самом деле с ним воевать постольку, поскольку мне вот тут сюда пробежать надо. Давай, пробудем. Ты равно он вроде, настолько опасен. Сюда, что ли? Так, давай поставим на месте пока. показывает что сюда, по идее. Вот эту коптерочку. И вот читать, что дальше. Так, не понимаю, пока. Так, вот сейчас нам срочно надо вход искать. Да, нам вот сюда заодно здесь от выброса и спрячусь дай фонарич давай быстро сей так да, типа от него так это чем меня убило блять ни хрена себе это он типа создает огненные аномалии бодро бодро блядь. так как-то нахти не привлекать его внимание без того все выброс идет снаружи что погнали <doozy> обследовать так скажем искать оружие секретное Так я в охрытии, в чем проблема? Ясно, на месте, наверное, постоять, блин. У нас видеть перестал. Создается эта огненную фигню. Но это тоже не вариант там по маленьким шажочком двигать. Я сейчас на эту лаборатории не особо помню. Так. Отпалил нас немного. Я не знаю, барвинок да, съешь. Конечно, трясет так знатно. Так, для ремонта пойдет. Так, давай газучок потише сделаю. Давай ты уже эту тряпку прекратишь, пожалуйста. Так, и нам вроде как вот соседнее помещение. По-моему, это дело надо пролазить по вентиляции, да? Так, а сюда как забраться на эту вентиляцию? Вот этот вопрос еще тоже. Или это типа выход? Не, подожди. Лишь как-то тут можно было залазить на нее я помнил бы, еще как-то проходится дело. А, ну, наверное, вот тут вот. Вот так вот, вот так вот и ты на месте все задание выполнено выброс закончился там снаружи так вот здесь наверное через эту штуку надо обойти ну, вот так вот потом так, вот нет. А, так. подожди что-то не то. Что-то не то происходит. Я уже как-то внутри это и. Ага, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. И вот и идем вот так вот. Вот, голосовочка нашлась. Если выполнил, что это. Для создания медикаментов. Это можно кому нибудь медику отдать. Ну, Самому-то медикаменты создавать. Это вариант. Что, пошли обратно? Так, нам тут вроде много чего обследовать не надо. Нам повыше сейчас выбираться надо. Давай сейф. И подальше от этого места. Господи, как же тут светло? И померно прям. Сейчас бы Главное еще какую-нибудь аномалию не выляпаться. И чтоб еще псевдогигант бы нас тут не нахлопнул где-нибудь. Или еще похуже. Все. Мы, можно сказать, выбежали. Все, давай, вставай. Кто-то там, на этом заводе. Ух! Все, готово. Так, ПДА. Да сейчас нам опять на эту бамжу надо идти, да? Ну да. колоссовочка а, из дерева номер 52. Да хоть посмотрим на тебя. Че, может до гиганта сходить с нею? Разрядить 10 нарядов. Давай попробуем, слушай. Он там рыщет. Слушай, псевды сейчас одного выстрела убивает. Мощная винтовка. Ну, давай свои лапки сюда, Тактистые. Ну, по крайней мере, он мне больше не напрягается в присутствии. Так, не подвисай. Тетимары. Так, тебе 7,62 Так, тебе 7,62 на 51. Ничего полезного. Так, нам туда, да? Нам определенно туда. Прихопа. Я прыгнул. Здесь главное не сводиться а то я в это в эти Думал, не допрыгну Детектор Мало ли Заработало Хотя, если, блин, извините, у меня торговцы не все работают То Что уж говорить Какие-то вам там аномалии чтобы они еще работали бы Давай сейвик, почти прибежали Следующая баржа. Господи. Слушайте, я, наверное, в этой серии вырезать ничего не буду. Вот. Так зомбированные стоят. Нет, там вроде нормальные сталкира стоят. Эй, пацаны! Это зомбированные были Короче, вырезать ничего не буду потому что серия, наверное, короткая получится Вот. времени сейчас записывать нету потому что вызвали блин на работу срочно буквально перед записью сажусь я уже такое думаю сейчас кнопочку нажму блин на записи. А, не, нифига, позвонили, сказали, блин, у нас там челик заболел, типа, не можешь ли ты выйти, блин. Нет, ну, да, да, да. Так быстро, как смогу. Вот сейчас, типа, быстро записываю, одеваюсь, переодеваюсь блин, и наличу на работу. Давай, короче, я вот здесь сейчас сохранюсь. Вот. А вам спасибо за просмотр. Всех люблю. Ребят, надеюсь на ваши лайки. Вот. До встречи в следующих сериях, как говорится, да? Я вот с Иванусь тут. Ага. Ну все. Всем пока.